Мы продолжаем читку статьи, которая называется Истоки нашего демократического режима. Но царушнику Гвидо Вестервелли все же удалось отвертеться от судебного преследования. Он тогда заявил, что его партия СВДП уже давно боролась за налоговые послабления для владельцев гостиниц. Видимо, так оно и было. Ведь Вестервелли занимал свой пост председателя СВДП еще с, 1000, с 2001 года. Однако этот громкий финансовый скандал изрядно подмочил репутацию партии СВДП. Так что на парламентских выборах 2013 года Свободные демократы потерпели сокрушительное поражение и не попали в Бундестаг. А сейчас эта партия вообще находится на грани самоликвидации. Второй по величине крупный куш по 700 тысяч евро получила от Августа фон Финка правая партия ХСС в сентябре 2008 года. Википедия. Мы на всякий случай напомним, что руководство Баварской партии ХСС давно уже почти полностью находится под контролем мафии ЦРУ. Видимо, совсем не случайно отец миллиардера фон Финка в свое время помогал Гитлеру прийти к власти, поскольку Август фон Финк-младший сейчас имеет большую слабость именно по отношению к самым правым политикам Германии. Например, фон Финк в свое время поддержал Манфреда Бруннера, когда он боролся против Маастрихского соглашения 1992 года введение Евро Википедия. в юниор. А ведь именно мафия ЦРУ активно борется против укрепления Евросоюза. И, кстати сказать, этого Манфреда Бруннера за слишком правые взгляды, тогда исключили из партии СВДП. Так что он в 1994 году основал собственную националистическую партию «Союз свободных граждан» – БФБ. На выборах эта правая маргинальная группировка обычно получает около 1% голосов. В общем, Август фон Финк, скорее всего, принадлежит к мафии ЦРУ. И в этом отношении очень показательно, что он сейчас в основном занимается бизнесом за пределами Германии, и среди пяти его самых крупных компаний нет ни одной немецкой. Кроме того, он с 1999 года проживает в Швейцарии. И что совсем неудивительно, ведь крупный американский капитал с начала 21 века чувствует себя в Ферге все более неуютно. 11. Чира Клаус. Клаус Чира. 7,5 миллиардов долларов США. 2013 год. Миллиардер Клаус Чира недавно скончался 31 марта 2015 года в возрасте 75 лет. Покойный Клаус Чира входил в ту команду из пяти немецких инженеров американской корпорации БМ, которые в 1972 году основали свою собственную компанию САП. Мы напомним, что с 2003 года Наблюдательный совет этой компании по программному обеспечению возглавляет миллиардер Хассо Платнер, представитель семейного клана КГБ. Но в нынешнем наблюдательном совете, кроме пяти представителей семейного клана, мы также обнаружили двоих представителей мафии ЦРУ. И похоже на то, что ЦРУшники присутствовали в руководстве компании САП с самого начала, поскольку Клаус Чира тоже явно принадлежал к мафии ЦРУ, судя по его связям в бизнесе. Правда, он сам был членом наблюдательного совета САП лишь с 1998 по 2003 года, а затем вышел из руководства компаний и впредь занимался бизнесом только в своих собственных структурах. Надо сказать, что бизнес Клауса Чиры имел четко выраженную американскую направленность. Вот те его компании, которые пробиваются по нашему методу. Американская компания Viology Программное обеспечение для разведки месторождений нефти и газа. Клаус Чира входил в совет директоров компании. Среди руководителей этой компании два представителя крупного американского капитала: Майкл Келли из American Экспресс и Роберт Дин из Бонг Компании. Из них представляет некоторый интерес Роберт Дин, глава компании Via Lodgy. С 2007 года этот деятель, кроме Боинга, также занимал руководящие посты в американских корпорациях САЙС, Lockheed Мартин и Рэнд. Кроме того, Роберт Дин раньше занимал высокий пост в ЦРУ, а также служил специальным помощником президента Рейгана. То есть, в данном случае, наблюдаем для Клауса Чиры, Прямой выход на руководство ЦРУ. Довольно редкий для немецкого бизнесмена. 2. Американская фармацевтическая компания Lion BioShines. Чира э, с 1998 по, 1000, по 2003 год входил в наблюдательный совет немецкого филиала компании. Среди руководителей компании Лайон Биошенс, два представителя мафии ЦРУ из корпораций Н. М. Ротшильд и Сонс Джеймс Блэр и Глаксо Смит Клайн Майкл Грей. И Из них Майкл Грей одно время был главой компании в 1999-2001 годах. Три. Швейцарская инвестиционная компания Iris Капитал. Эта компания полностью принадлежит Клаусу Чири и занимается размещением его капиталов. И хотя формально это швейцарская компания, но ее резиденция также имеется и в США. И она занимается значительными инвестициями в этой стране. К мафии ЦРУ можно отнести нынешнего директора компании Уве Фейер Сенгер, который раньше был связан с американской корпорацией Lehman Brothers. А самый яркий пример инвестиций миллиардера Чиры в США – это приобретение в нулевые годы его компанией «Айрис Капитал» американской аналитической компании «Атенсити Group. Эта компания очень тесно связана не только с крупными американскими корпорациями, но и с командованием, с командованием армии США – и с руководством различных американских спецслужб. Компания city гордится тем, что список ее клиентов включают ЦРУ, а также корпорации Honeywell и Procter Gamble. Ссылка. Мы насчитали только в нынешнем руководстве этой аналитической компании шесть представителей мафии ЦРУ Пол Рейд, Артур и Марта Госс, Эрки Клеменс, Вильям Моррис, Ричард Маршал. И они также связаны с такими крупными корпорациями, как Фанни Мэй, Тире W Леннман Брэдерс, Левел Три Коммуникашнс, Прайс Ваттерхаус, Купер. В основном эти деятели являются советниками компании. И некоторые из них прежде служили в американской армии в звании генерала или адмирала. Например, Арчи Клеменс раньше командовал Тихоокеанским флотом США в 1996-1999 годах. А директор от Ten Group Ричард Маршалл когда-то занимал высокий пост в руководстве со спецслужбы АНБ. Еще стоит здесь упомянуть, что Клаус Чира был также тесно связан с американским крупным капиталом и по деньгам. В смысле он получал очень большие кредиты от американских банков. К примеру, 23 августа 2013 года было сообщение о том, что финансовая корпорация Lehman Brothers зачем-то перевела структурам Клауса Чиры последний транш из 100 миллионов евро 11 сентября 2008 года, то есть всего за четыре дня до своего банкротства. Об этом стало известно лишь потому, что спустя пять лет обанкротившаяся компания Lehman Brothers подала судебный иск с требованием признать этот свой денежный перевод недействительным. Дескать, американские банкиры тогда пострадали из-за своей честности. Они были просто вынуждены выполнять перед немецким миллиардером Чирой свои кредитные обязательства. Ссылка. В общем, принадлежность Клауса Чиры к мафии ЦРУ у нас особых сомнений теперь уже не вызывает. Ведь чужакам таких подарков по 100 миллионов евро, да еще накануне банкротства своей собственной корпорации Никто никогда не делает. Для полноты картины следует указать, что Чири также принадлежал благотворительный фонд Клаус Чира Штифтунг, через который он в основном финансировал различные научные проекты у себя в Гейдельберге, Баден-Вюртенберг, и построил там планетарий и так далее. И в руководстве этого фонда нам удалось установить клановую принадлежность. Только одного деятельно – Ольдерг Рихард, который прежде входил в правление компании «Хельдербергер-Драгмахинен-15С», явно принадлежащий к семейному клану КГБ. Но все же этот благотворительный фонд Клауса Чиры только тратил его деньги на науку, а бизнесом он занимался совсем через другие структуры. Что же касается политических связей Чиры, то нам почти ничего по этому направлению раскопать не удалось. Политика этот деятель вроде бы вообще не интересовался, а его хобби всегда была наука. И, кстати сказать, в октябре 2009 года, вероятно, за его подвиги по отчасти благотворительности, президент ФРГ Хорст Келлер наградил Клауса Чиру орденом, за заслуги первой степени. Причем эта награда была получена им из рук министра внутренних дел правительства Батен-Вьортенберга и в присутствии премьер-министра земельного правительства Гюнтера Эттингера. Ссылка. Мы напомним, что Хорст Келлер и Гютер Эттингер принадлежат мафии ЦРУ, как мы это ранее установили. 12. Шнабель Дитер. Дитер Шнабель – 7,2 миллиардов долларов США, 2013 год. Дитер Шнабель – владелец торговой фирмы Helm, которая занимается международной торговлей химической продукцией и имеет свои отделения в 32 странах мира. Основателем этого бизнеса был его отец Герман Шнабель который умер в июне 2010 года в возрасте 89 лет. Герман Шнабель в конце войны оказался на Восточном фронте и в апреле 1945 года угодил в так называемый Халибский котел, когда 9 немецкая армия была окружена под Берлином советскими войсками. Шнабель был тогда тяжело ранен и попал в плен, причем ни одна его биография в сети не сообщает, когда именно. Он был потом освобожден из советского плена. Известно только, что в феврале 1949 -го года Герман Шнабель вместе с семьей сбежал из восточно-германского Лейпцига, где он раньше проживал, и переселился в Гамбург. А в 1950 году уже купил там мелкую торговую фирму Хельм, существовавшую с 1900 -го года. Википедия Вики Герман Шнабель. Фактически Герман Шнабель приобрел тогда за 3000 марок лишь название этой компании, и весь свой бизнес ему пришлось создавать заново, почти с полного нуля. Но вскоре эта компания Херем начала по страшной силе процветать и расти во все стороны. потеряла. Но, но вскоре эта компания Хельм начала по, по, по страшной силе процветать и расти во, всей, во все стороны, как, во всех, как всегда в таких случаях. В смысле, когда идет речь не об обычных торговцах, а о таких якобы гениях торгового дела, вроде Германа Шнабеля, ставших миллиардерами буквально на пустом месте. С 1984 года главой этой фирмы был его сын Дитер Шнабель. Ссылка Википедия орг Вики Хельм АГ. Кстати сказать, вероятная причина, по которой Герман Шнабель не захотел дать фирме свое имя, а купил для бизнеса чужую вывеску, вполне прозаично. Ведь Шнабель в переводе с немецкого это клюв что не вполне благозвучно для названия компании. И та же самая история была в свое время и с миллиардером Дидером Шварцем, то есть Черным. Выяснить клановую принадлежность семейства Шнабели оказало... Шнабелей оказалось не так-то просто, поскольку по руководящему составу своей единственной компании Хельм эти деятельные вообще никак не пробиваются. Единственная серьезная зацепка, которая нам попалась в сети по части их бизнеса, это интервью Дитера Шнабеля за март 2010 года, в котором он признался, что в число его самых главных партнеров в бизнесе входит немецкая компания BASF. Ссылка. Мы напомним, что химический концерн BASF-14C Принадлежит к семейному клану КГБ, так что дитер Шнабель, скорее всего, тоже относится к этой мафиозной группировке. Подтверждением этой гипотезы является сообщение за 16 февраля 2010 года о том, что Герман Шнабель пожертвовал на избирательные кампании лидера ХДС-канцлера Ангелы Маркель, Меркель в общей сложности 1 миллион евро. И еще там было сказано, что он является самым большим почитателем «Грёстер фан фрау Меркель» в Гамбурге. И его кошелек всегда к ее услугам. Ссылка. Причем никаких других проявлений интер интереса Штабеля, семейства Шнабелей к политике мы в сети не обнаружили. Разве что стоит здесь еще упомянуть, что Герман Шнабель издавна увлекался налаживанием дружеских отношений между ФРГ и Чехией. Мотивировалось это тем, что его мать была родом из Чехии, так что он даже знал чешский язык. Есть сообщение о том, что в декабре 1983 года Герман Шнабель участвовал в утверждении устава немецкого общества дружбы с Чехословакией. Это заседание оргкомитета состоялось в Дюссельдорфе в присутствии после посла ЧССР ФРГ Душана Спачи, Спачила. В основном там тогда присутствовали политики и главы местной администрации страны. В числе двух десятков человек, подписавших протокол этого заседания, кроме Шнабеля, были лишь еще два немецких бизнесмена. То есть Герман Шнабель участвовал в укреплении дружбы еще с коммунистическим режимом Чехословакии. Когда же в этой стране была установлена демократия, то с 1992 года Шнабель стал заниматься совместным бизнесом с чешской, с чешской госкомпанией «Чемополь». Кроме того, когда Герман Шнабель учредил свой собственный благотворительный фонд, «Герман эльсешнабель Штифтунг то главой, даже чуть ли не единственной целью этой организации стало укрепление культурных и научных связей между Гамбургом и Чехией. Так что этот фонд организовывал обмен делегациями с Чехией, учредил стипендии для чешских студентов, обучающихся в Гамбурге и так далее. Ссылка. Конечно, каждый тратит свои деньги, как он хочет, но все же надо отметить, что семейство штабелей нашло несколько необычное применение для своих богатств. И хотя мы ничего против укрепления немецко-чешской дружбы не имеем, но не скрывается ли здесь под вывеской научно-культурного обмена какой-нибудь тайный чекистский канал со стороны Чехии для установления еще большего контроля над Германией? 13. Меркли-Людвиг. 7,1 миллиардов долларов США. 2013 год. Людвиг Меркли унаследовал свое состояние в 2009 году после смерти отца, миллиардера Адольфа Меркли. Адольф Меркли начал свой фармацевтический бизнес в 1967 году, не совсем уж с полного нуля, поскольку его отец оставил ему фирму, в которой было 80 сотрудников, а ее годовой оборот составлял 4 миллиона марок. Но, разумеется, все это не сравнить с той огромной империей, которая в 2009 году досталась по наследству его сыну Людвигу Меркли, ведь в принадлежащих этой семье компаниях тогда уже трудились около 100 тысяч человек во многих странах мира. Что же касается клановой принадлежности семейства Меркли, то есть примерно десятка различных принадлежащих им фирм нам удалось пробить по, руководству, по руководящему составу только одну из них, самую крупную. Это цеменная компания Хейдельберг, «Цемент-5С», в которой работает 45 тысяч человек в 40 странах. Людвигу Меркли сейчас принадлежит крупный пакет акций этой компании, и он с 1999 года входит в ее наблюдательный совет. Среди руководителей компании мы обнаружили всем представителей семейного клана КГБ Юрген Шнейдер, Берн Фархольц, Вольфган Крюллер, Берн Харк Шриер, Макс Клей, Ульрих Вейс и Ханс Бауэр, которые связаны с Дрезнербанком двое, с Дуйче банком тоже двое, с компанией Альянс и так далее. Также в руководстве компании Хельдерберг Ценмент нашлись четыре представителя мафии ЦРУ из американских корпораций: Бостон Консалтинг круп Доминик фон Ахтен, Лазард, Ашиш Гуха, Блэкрок, Пиюш Манкант и Сити Групп, Предер Кстати сказать, трое из этих четверых цероушников индусы. И они из руководства индийского филиала компании «Хейдельберг Цемент». Видимо, в Индии мафия ЦРУ имеет очень сильные позиции. И по этой причине нашей чекистской мафии теперь приходится заниматься бизнесом в этой стране совместно с представителями крупного американского капитала. Так что, судя по всему, миллиардеры Руд Людвиг и Адольф Меркли из семейного клана КГБ. Окончательно для них склоняет в чашу весов в пользу этой мафи мафиозной группировки то обстоятельство, что Людвиг Меркли также является советником двух крупных компаний из семейного клана КГБ. ХСБ-Си Тринкаус энд бургхарк 13 Ц и Хейдельбергер-Драк ц. 15Ц. Огромное число связей руководителей из этих двух компаний с эталонным немецким компаниями избавляет нас от необходимости проводить в отношении них точечные подсчеты, точные подсчеты. Поэтому мы только ограничились тем, что просмотрели составы их нынешних наблюдательных советов и удостоверились, что там вообще нет никаких представителей крупного американского капитала а сплошь один только семейный клан КГБ. Представляют также интерес обстоятельств гибели мира, миллиардера Адольфа Меркли, фактического основателя семейного бизнеса. Вот сообщение на эту тему. В 2007 году его состояние оценивалось в Форбс в 12,8 миллиардов долларов США. и лишь, А к декабрю две года осталось девять два десятых миллиарда долларов США. Адольф Меркли совершил самоубийство 5 января две года, бросившись под поезд около своего родного города Блай-у-Бойерна. По данным родных, финансист решил свести счеты за жизнью, потеряв сотни миллионов евро в результате мирового финансового кризиса. Неприятно, конечно, потерять сразу 3,5 миллиардов долларов, больше четверти своего состояния. Но ведь можно было как-то прожить и на оставшиеся у Адольфа Меркли 9 миллиардов. Поэтому официальная версия гибели этого бизнесмена вызывает у нас небольшое недоумение, мягко выражаясь. И мы предлагаем несколько другую гипотезу. Скорее всего, Адольф Меркли был номинальным владельцем этих своих миллиардов и лишь управлял имуществом, реально принадлежащим его мафиозной группировке. А лично ему на самом деле принадлежала что-нибудь порядка 5 процентов или самое больше 10 процентов от этих 13 миллиардов то есть не свыше 1 миллиарда или даже намного меньшая сумма и стало быть ему явно нечем было покрыть те убит убытки которые претерпел общак его мафии в результате его рискованных финансовых операций дело в том что больше всего урона тогда адольф меркли понес не из-за мирового кризиса как такового, а из-за того, что он осенью 2008 года неудачно попытался сыграть на понижение стоимости крупного пакета акций компании Volkswagen. А эти акции тогда не только не упали, а наоборот. В результате каких-то биржевых махинаций резко поднялись в цене сразу в пять раз. Так что Меркли потерял очень большую сумму, Поскольку он был вынужден скупать их обратно по новой цене. Вот причинить для своей мафии ущерб на сумму свыше 3 миллиардов долларов это действительно весьма уважительная причина, чтобы потом, так или иначе, оказаться под колесами поезда. 14. Хоп Дитмар. Дитмар Хоп. 6,5 миллиардов долларов США 2013 год. Дитмар Хопп входил в, в ту группу немецких инженеров из американского концерна IBM, которые в, в 1972 году основали у себя в Баден-Вюртемберге собственную фирму СААП. Хопп с 1982 по 1990 с 1988 по 1998 год и был главой этой компании по программному обеспечению. А с 1998 по, по 2003 год возгля, возглавлял ее наблюдательный совет. А затем он вышел из руководства компании SAP, но у него все еще остается пакет акций, пакет из 10% акций компании. Мы напомним, что руководящий состав компании SAP смешанный. Так что в, ее число, в число ее отцов-основателей входил как, как представитель семейного клана КГБ Хассо Платнер, так и представитель мафии ЦРУ Клаус Чира. Гитмару Хопу сейчас принадлежит несколько мелких фирм, но нам не удалось установить их клановую принадлежность по руководящему составу. Правда, в компании млп 1 c где Хоп входит в Наблюдательный совет мы обнаружили двоих представителей семейного клана КГБ из числа руководителей Deutsche банка: Клаус Майкл Диль и Кристиан Стренджер. Но, видимо, этот факт серьезного значения не имеет, поскольку связи Дидмара Хоппа в бизнесе и в политике указывают на его весьма вероятную принадлежность к мафии ЦРУ. Самая серьезная зацепка в данном случае – это недавнее сообщение за 14 марта 2015 года о том, что самый богатый человек мира, американский миллиардер Билл Гейтс, инвестировал 46 миллионов евро в биофармацевтическую компанию Кюривак, принадлежащую Ди Дитмару Хоппу. Хоп стал владельцем этой медицинской компании, расположенной в Баден-Вюртенберге в 2012 году, когда он за 80 миллионов евро приобрел 90% акций компании. Таких небольших фармацевтических компаний, которые пытаются изобрести лекарства от рака, имеется огромное количество во многих странах мира, в том числе их явно хватает и в самих США. Но великий Билл Гейтс, который раз в 12 богаче простого немецкого миллиардера Дитмара Хоппа, почему-то решил заняться совместным бизнесом в этой области именно с ним и именно в Баден-Вюртемберге. Почему-то Дитер Хопман отошел от своего прежнего занятия программным обеспечением и в основном сейчас вкладывает свои капиталы в медицинский бизнес. В том числе у него появились общие проекты по этой части в Баден-Вюртемберге со своим старым знакомым. Миллиардером-ЦРУшником Клаусом Чирой. Например, в 2006 году Дитмар Хоп инвестировал 21 миллион евро в компанию Lion BioShines, совладельцем которым является Чира. Ссылка. А В июне 2014 года в Гейдельберге была открыта новая медицинская лаборатория на те средства, которые в основном пожертвовали Дитмар Хопп 9 миллионов евро и Клаус Чира 7 миллионов евро, евро. Ссылка. И еще здесь надо отметить, что у Дитмара Хопа были прекрасные отношения со всеми премьер-министрами Баден-Вьортенберга. Например, в 1992 году Дитмар Хопп был награжден орденом Баденским премьером Эрвином Тофелем. Ссылка. А в мае 2010 года Дитмара Хоппа по случаю 70-летнего юбилея наладил крестом за заслуги президент Феррия Хорст Келлер. Причем эту награду вручил, вручил тогда Хоппу тогдашний министр, премьер-министр Баден-Вюртенберга Штефан Маппус. Ссылка. И такой мелкий штрих, штрих по части наград. В 1995 году Дитмару Хоппу была присуждена какая-то премия, которую учредил видеомагнат Хуберт Бурда. В сети также есть сообщение о том, что премьер-министр Гюнтер Эттингер в свое время посещал в качестве почетного гостя те спортивные мероприятия, которые спонсировал Дитмар Хоп. Надо сказать, что самое главное направление, по которому Хопп, сделал львиную долю своих пожертвований, это было развитие футбола. Точнее говоря, Хоп финансировал один немецкий футбольный клуб «Хофенхайм», за который он когда-то играл в молодости, и он всего потратил на него уже около 200 миллионов евро, включая строительство нового большого стадиона. Когда-то это была практически сельская команда, которую выставлял. Небольшой городок Хоффенхайм с населением всего 3000 человек. Но усилиями Хоппа эта команда в 2008 году вышла в Первую лигу Германии. И вот премьер и вот бывший премьер Гюнтер Эттингер и пиарился на таком благородном и очень популярном в народе деле, появляясь рука об руку с Хоппом на построенном им стадионе. Ссылка. Но для нас сейчас важнее не эти большие заслуги Дитмара Хопа перед спортом, а тот факт, что все вышеупомянутые здесь деятели, то есть Тойфель, Келлер, Мапус, Бурда и Эттингер, принадлежат к мафии ЦРУ. То есть Дитмар Хоп явно является своим человеком для такого в основном ЦРУшного региона, как баден Вюртенберг. Недаром в честь Хопа даже улицу, в 2005 году назвали в городе Валдорфи, где расположена штаб-квартира компании SAP. САП Хоп аллея 15. Тиле Хайнц Герман. 6,4 миллиардов долларов США. 2013 год. Хайнц Герман Тиле до середины 80-х годов работал менеджером в мюнкенской компании «Кнор Бремс» производящий тормоза для поездов и автомашин а в 1987 году он вдруг неожиданно стал владельцем этой компании причем нигде не говорится на какие средства хайнцу тире удалось купить тогда уже довольно большой концерн после чего компания к нордбремсе со временем возросла еще больше в, раз в размерах и сейчас в ней уже работают свыше 20 тысяч человек в 29 странах. Компания knorr 5C по связям ее руководства однозначно относится к семейному клану КГБ, поскольку семь руководителей компании принадлежат этой мафиозной группировке. Клаус Дейлер, Манфред, Веннер, Веннемер, Вольфрам, Фрам, Мерсдорф, Ханс Георг Хартер, Ханс Питер Бингер, Биндер, э, Дитрих Запс, Хорст Лишка. Они связаны с компаниями: Альянс Двое, Тисен Круп Двое, Дойче Банк, БМВ. А нынешний глава правления компании Кнорбремса Клаус Диллер. Ранее работал директором в компании Роберт Бош 14С, тогда как никаких руководителей компании, связанных с, крупных, с крупным американским капиталом, мы не обнаружили. Кроме того, Хайнстилле в 2012 году приобрел 25% акций немецкой промышленной компании Вослох 1С после чего он возглавил ее наблюдательный совет. Но эта компания не поддается вычислению по ее руководящему составу, поскольку там только один руководитель принадлежит к семейному клану КГБ Норберт Шиддек из Еще Ханстиле в 2005 году купил одну испанскую фирму по производству кондиционеров, но она вообще никак не пробивается по нашему методу. Тем не менее, вполне достаточно того факта, что Хаэнс является основным владельцем крупного концерна Кнор Бремсе, чтобы с уверенностью причислить его к семейному клану КГБ. Небольшое противоречие касающееся этой гипотезы Гипотеза нам попалась такое. Сообщение за 4 декабря 2007 года. Руководители ОАО «КамАЗ» И германской компании «Кнорбреймс» подписали во вторник в Казани соглашение о создании в набережных челнах совместного предприятия по выпуску тормозных систем, сообщает, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии подписания документа присутствовал президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Ссылка на, э, на, на это известие. Противоречие здесь заключается в том, что президент Шаймиев из московского клана КГБ, а концерн КАМАЗ тогда принадлежал Коржаковскому клану. И у московско-коржаковской группировки в 2007 году уже не было никакой дружбы с семейным кланом КГБ. Но ведь и настоящая война между этими мафиями к тому времени еще как следует не разгорелась. И вот пять лет спустя такое соглашение о совместном производстве было бы уже вряд ли вообще возможно. Теперь эти мафии договариваются между собой только об отводе тяжелого вооружения в Донбассе. Да и то до сих пор там никак, никак толком договориться не могут. Шестнадцать. Вюрт, Рейнхольд, Рейнхольд Вюрт, 6 миллиардов долларов США 2013 год. Когда Рейнхольд Вюрт в 1954 году унаследовал от отца фирму, которая занималась оптовой торговлей крепежными материалами, гайками, шурупами и так далее, то там было только два наемных работника. А сейчас. Принадлежащий миллиардеру Вюрту, Вюртгруп этим же самым бизнесом занимается 66 тысяч человек, более чем в 80 странах. Википедия. Связи Ренхольдт -Вюрта, Вюрта в мире бизнеса указывают на его принадлежность к семейному клану КГБ. принадлежащей ему компании Вюртгрупп, 34 руководителя принадлежат к семейному клану КГБ. Бернд Тирман, Роберт Фридман, Майкл Роговский, Бернд Альбрехт фон Мальцан. Они связаны с компаниями Дольче Банк, Двое, Тисен Круп и ХСБС Тринкаус и Бюргхард АГ-13C. И никаких представителей мафии ЦРУ мы там не обнаружили. Кроме того, Вюрт также входил в наблюдательный совет компании ИКБ Deutsche Industrie Bank AG15C. Этот банк однозначно принадлежит к семейному клану КГБ, судя по огромному числу связей его руководства с этой мафией. Миллиардер Вюрт – уроженец Баден Вюртемберга. И прежде он прекрасно ладил с местными властями. Но, как мы уже неоднократно говорили, в 2008 году началось резкое обострение отношений между семейным кланом КГБ и мафией ЦРУ. А поскольку Рейнхольд Бюрт проживал в ЦРУшном регионе, то это и его напрямую затронуло. В марте 2008 года местная прокуратура обвинила его в уклонении от налогов. И в мае 2008 года по его по решению суда штрафовали, три с половиной миллиона евро эти деньги разумеется для него все равно что мелочь для карманных расходов но Вюрт был сильно озлоблен всей этой истории даже пригрозил что он покинет германию и окончательно переселится в швейцарию если прокуратура не перестанет трепать ему нервы Что же касается политических связей Рейнхарта вюрта то, как и полагается порядочному миллионеру, его вообще были на, симпатии вообще были направлены в сторону правых партий. Так что он даже записался с, э, в СВДП. Но, тем не менее, у него также до сих пор сохраняются очень хорошие отношения с великим вождем социал-демократической партии Герхардом Шредером. И Вюрт сам заявил в своем интервью за январь, 2014 года, что он является почитателем бывшего канцлера Герхарда Шредера, поскольку тот всегда твердо отстаивал интересы крупного капитала Германии, например, по, вас, по вопросу о налоге на наследство. Ссылка. А когда в январе 2015 года Рейнхальду Юрту присудили звание почетного гражданина города Швебешхаль Баден-Фюртенберг, то похвальную речь в его честь тогда произнес бывший канцлер Шредер, который по приглашению вюрта специально приехал на это торжественную церемонию. Ссылка на сегодня все.